приятного просмотра. А что ты э -э, март, да, март, налоги там все в планировании подбил, все good. Пере... Я подбил, я ну, не, не, не понял, что сделать. Ну, смотри, я вот здесь вот что подбил. Uh -huh. Я подбил полностью налоги за э, первый квартал, да, то есть вот, вот, uh -huh. полностью. вот, это вот, вот, вот, суммы. А вот эта сумма примерная, то есть она будет по концу года вот только уточняться. Mm -hmm. Это точная сумма, это примерная. Вот, то есть, соответственно, у меня же там есть переплата, но переплата она, ну, как бы не перекрывает, Тут надо еще будет докидывать. И сейчас мне непонятно, как это разносить, то есть, допустим, что отсюда убирать уже. Ну, к примеру, то есть у меня оплачено предварительно, да, то есть вот столько, ну, то есть, ну, меньше, типа не 97, там, а 92, да, там оплачено уже. Uh -huh. И как мне это работать здесь, ну, вот это непонятно. Разносить ли мне этот с начала месяца, ну, типа там с января, а, закрывать сначала, или же, допустим, равными долями, там, январь, февраль, март. Ну, короче, вот такие вот вещи. И потом там есть еще один вопрос, который я потом задам. Так, э -э ну смотри, вот эти 92 ты уже заплатил, да, получается. Смотри, да. Давай я сейчас их найду. Сейчас что-нибудь придумаю. Дата начисления, получается, нужно оставить пустую, да? Ну вот, и получается то, что вот это было оплачено 98-105. 98-105 было оплачено, как бы, ну, авансом. 98 105 да? Да. А здесь типа 97, 101. Ну, типа, ну, ну, типа, можно, да, так скажем, вот эти все уже закрыть вещи. Но. типа, вот Хотя, опять же, непонятно, если по УМУ здесь делать, то нужно понимать, то вот что нужно понимать. Ну, типа, за что это было оплачено? Типа, за что именно? Да? То есть, ну, за какой налог? Это МДФЛ, это пенсионка, это ФСС, вот это, ну, за что это именно? Да? То есть, мне вот что интересно будет. Когда это будет правильно как-то, да? Ну, вот, фиг знает, короче. Или это оно будет разноситься на... Ты вот потратил уже 98, получается, 105, зайди в планирование. Да. да. А, и получается, ты же меньше вот в январе, феврале, в марте заплачешь на эту сумму? Да. Ну, все, это, ну, как бы... Так, получается, ты за январь заплатил, ну, как бы ты за февраль, типа, заплатил февраль, февраль, это 19,727, 33, 383, и за январь, так, а можешь январь выделить вот эти с 13 по пять тысяч? Январь, какую выделить январь? Здесь вот здесь с 13 по 5, по пятерку, выдели сколько это получится сумму? Вот так, здесь получается 43, 990,65. Правильно, за январь 43 заплатил, за февраль ты заплатил 33,383. Нет, ну, тут, ну, две вот эти вещи влезают. Ну да, да, это получается 90. Ну и по идее еще влезает вот это, еще влезает типа вот это. Ну, типа Не, а, вот... а, ну это март уже. А, ну да, нет. Давай за февраль вот и обведи суммы. 19.700, там, вот эти. Только февраль. Вот 19 и 33. Нет, нет, нет, января тут не выделяй. Выдели две цифры, 19 и 33, и все. Ну, еще 303 захватил. А? 303 тоже захватил вот эту маленькую сумму. Да, это у тебя получается 53 414. Это за февраль. То есть за январь ты не доплатишь 43, а за февраль ты не доплатишь 53 414. Правильно же, да? Ну да. Вот, и заходи сейчас в ДДС, где ты их э, платил это вот эти суммы да ну давай какой-нибудь 53 попробуем поймать или 43 чем такое попробуй верхние суммы там какие-нибудь где мелкие они а ну вот 42 и ну и мелкую до да, 318 да, ну 43 там с копейками, как бы хрен с ним. Все, вот если тогда ставь дату начисления январь... Не-не-не-не-не-не, в, прям в прибыли. Видите, тебя а январь 43, да, там 900. Ну а там получилось 43 там с чем-то там. 43-43. Ну похрен по там, типа, эти 9, 1000... А, ну вот, я понял. Все, ставь их тогда, дата начисления 1.01.2020. А какие были ты помнишь, нет? Ну да, вот эти, да, еще какие-то, вот 700, ну 300, то есть, да. Ну давай еще раз, чтобы убедиться, 43 900 там должно быть. Сейчас, да. А остальные у тебя тогда можно, ну, как бы на февраль засунуть, да и пофиг там, чтобы там ты счету на март не цедишь. Угу. Все, а с бюджета тебе... Удалить. Какие из этих удалить? Ну, типа, вот это, допустим, удалить можно, да? Да, да, вот который мы выделяли, вот, январь. Ну, давай я здесь не буду удалять, типа, вот где здесь комментарий можно поставить? какой строке можно? Вот здесь, да, типа? Ну, тебе дату начисления да. тогда надо убрать все равно, чтобы она еще раз в прибыль не попадала. <клышь> Оплаченный январь. А, ну да. Не, не трогай, пожалуйста. Мне понадобится. Башню построй. Ну, окей. Окей, да. И получается, что там еще? Что там башня. И башня. Вот И И И триста И Так, это сколько получилось? Здесь всего, сколько получилось на введи. Там, ну, получилось 98, должно получиться 105. 54, 54, да. Но там мы все равно не попали, точно. Ну, как бы мы взяли вот эти две цифры, и 303, вот по-моему. Ну, вот они, вот эти Да, да, да. Можно даже вот этот запихать еще сюда. Ну, запихнем. Вот это вот еще будет. А как я его запихну? Ну, я ж там не выделю. Я там эту сумму не выделю именно в март. Ну в ДДС, в смысле вот здесь. Не, в ДДС здесь... все. В DDS ничего не надо трогать. В ДДС ты заплатил 98. Вот сейчас вот эти выделим еще раз суммы, которые там получилось, и должна быть меньше, ну чуть меньше, допустим, чтобы 98 100 было. Вот они будут сейчас. 744. Угу. Испланирование, да, вот тут остался только ОСН. тут остался, да, тоже. А ты, а ты. Mm -hmm. Так, извиняюсь, в монитор ой, в этот. Э... Сейчас, подожди, задачи закинулись, я такого сделал. Что же задачи сюда, сюда переносишь, да, такие оперативные? Ну вот именно по ДД, ну по управлятке. Uh -huh. Чтобы они у меня здесь были. Сколько, по каким счетам? Uh -huh. uh -huh. Вот. И... Ну вот, это допустим, ну, допустим, мы это как бы решили. Да? Вот. А ЗП что, ты там что-нибудь сверял? ЗП, да, я все сверил, там все четко у меня. И у меня... Николь, Бел, да? А, да, да. у меня вот осталась сумма, хвост, мне ее надо найти. А, а ее оплачивали, ну, то, то, то, то, то, то, скорее всего, где-то тоже там хвости какой-то. Потом вот здесь вот переплата, мне с ней надо понять, что с ней делать, потому что Зарплаты человек заработал вот столько. Да, ну вот, вот столько. Мы за нее ДФЛ заплатили больше, чем она денег себе заработала. Ну, типа, надо принять решение, там, что с ней делать. Пока я так выделил красным. А, это у меня, да, осталось к выплате. А это тоже. Это выплатили, не все разнесли. Ну, короче, вот видишь, вот косячит макс немного в этом отношении здесь мне это вот подбешивает не это подбешивает короче ну ты ему сказал что это ну что вот зарплата какая-то хрень и что он тебе говорит, ну, что он говорит? все заносил что? смотреть надо а по марту все четко по марту, да, да, все четко здесь. Ну, то есть, вот эти две у меня просто, они у меня стоят, что им-то начислить нужно еще. Будет да. да, так здесь все четко, то есть, вот здесь вот не хватает выплат по Борисенко. Ну, короче, вот такая вот хрень происходит. Короче, еще надо смотреть, вот эти с минусами надо принять решение, да, что их ну, как бы... Да, ну, этот минус, он перекачует вот сюда, вот этот минус, он у меня сюда перекачует. ну, по-любому, то есть здесь, потому что будут еще премиальные начисленные за приведенных клиентов по концу карантина, вот, они туда перекочуют, за это я не беспокоюсь, да, то есть, а вот за это нужно будет принять решение просто, то есть мы это либо оставляем как есть, и тогда mm -hmm. я просто остановлюсь их, и все, ну, вот там... Либо вычитаем из сотрудника, то есть ну, это вот понять надо. Нет, смотри, если вот эти перекочевывают, вот эти вот 1050, то отфильтруй заработную плату Диану ну, в ДДС и 1050 накинь на Марда и всю выплату, ну раздели этот платеж. А, понял ну, тебя, сейчас сделаю. Так. Да, только выдели все месяца. Да, вот, тут хватает. А, ну вот, да. Все это дели, тогда ниже строчку напиши там. 1050. пятьдесят. Это... Да. Заробрил, да, вот Можно копировать. Подожди, это же ма. Подожди, у меня там было, перехвата шла по февралю, правильно? А, ну тогда тебе, да, да, да, тебе нужна вот выше строчка, которая. Да, да, да, по февралю. Получается, что здесь мне нужно вот отсюда вычесть. То есть здесь поставить 31.03.2020. Да. Тут поставить тысячу, сколько там было? Тысяча пятьдесят. 1050, а здесь сделать минус 1050 угу. во вторник интернет мне здесь поставят нормальный да, да. будет офигенно 11 и здесь получается вот и в примечании главное напиши все чтобы было нормально так, это переплата честь в расчете вот Грузит? даже так. ну все, тогда давай посмотрим в этом. а что ребята, не появилось? сейчас появится. ну вот вот этот вот это Лейла говорит однозначно вычитать будем. то есть Следующее, что она пока не будет нормально брать, она сейчас вышла дошью работу, чтобы учиться в Она просто распуснится и платит, как это, с Ленина, и платит просто налог сама. То есть она там не налогов, там налогов больше, чем он не только. Там еще пенсионка, там еще, ну, там, нормально. Ну вы как с ней предложите ей такой вариант, если она не скажет, я. да, то значит мы ее оставляем. Ты восьмого марта она нормально, нормально сделана. Это был вопрос только по февралю стоял. Все. То есть можно пока закрыть глаза на или, или же вычистить. То есть это как-то я с ней поговорил Там две с половиной, две с половиной. Так, все, здесь выровняли. Это значит, пообщаемся. Это верный остаток. Вот это у меня вопрос здесь, такой же, как и наверху, остался. И вот здесь почему не начислить? Потому что здесь была выплата. Если была выплата, она не внесена. Вот, блин, вот у меня это вот... вот короче, <связывая> у меня есть... Первое. Э -э да. Убирай 83, где Диану только что сделали. Ну, что все, мы как да. бы решили. А по порядку. У меня Диану есть, есть стойкое желание у тебя получить, от тебя получить предложение <связывая> по ведению управленки, чтобы я эту функцию убрал с Макса и вообще с ним пересмотрел рабочие отношения потому что, ну, есть какие-то моменты, которые, ну, но ну, мне вот это вот не нравится. Понимаешь? No, no, no. Ну ты смотри, готов потому что новый человек приходит, будет там куча косяков, и он также, также, чин, чин, чин, чин, чин, как бы будет это, ну, ну то есть на него сразу времени нужно будет до хрена. ну твоем, yeah. моем акцент только. Я знаю, там, ну там, максом мы не буду туда допускать, -то, то есть я это сам буду его, его переводить, чтобы mm -hmm. он там ошибки не перенимал. <с scam> <haben CEO> как это вести, я знаю, да. то есть, Я понимаю, что будет первое время какие-то там. Да, ä, да, больше времени ну, уходить. Да, но мне нужен. Ну, у меня гипотеза такая, то есть, если будет человек, который конкретно только этим занимается и получает зарплату, там, потом, в конце концов, за корректное сведение, ну, то есть я в конце месяца беру. Я в конце месяца беру. Надо что-то убрать. Что я в конце месяца беру и перекрестный отчет делаю, раз, два, три, у меня все сходится, все, поехали. Не сходится, иди ищи ошибки. Ну, примерно так я думаю это сделать. Алло, слышишь? Да, я сразу написал там... Так, ну лады, давай вот эти 24 найдем. Если ты говоришь, они выплачены, они где-то в ДДС просто И зарплату. Выплачена часть. Выплачена часть. Ну давай заработную плату без э, этого. И, да. Пустую, пустую. Да нет, если у -у. бы она у тебя была. У не внесная на просто. Нет, э, без. Э, ну, заработную плату пустую сделай. А, без Борисенко. Нет, пустой тебя надо выбрать. Нет, не статья, а где сотрудники, все правильно, это, не здесь, не... не не не И Тут нет. надо. Ну, тут да, тут как бы похрен. Заработная плата, наверное, да, вот так, окей. И там, где сотрудники, пусто, где выбери. Ну, отфильтруй прям. Вот, смотри. Это что такое? Это за февраль ну, месяц? Сразу 30... Сотрудники пусто 30... сейчас. Сразу ну, вот все. Он. Ну вот он, вот я нашел его. Давай попробуем вообще, чтобы сразу не было у нас никаких вопросов. Статью пусто выбирай. Статью пусто? Ой, не статью, а сотрудники, сорян. Сотрудники. А Нет. это типа очистить. Оставь, оставь, тут все будет. Вот где сотрудники пусто выбирай. Угу. Ну вот он. Вот он. Я нашел там сразу же. Вот. 13 апреля и выплачивали за февраль месяц. И, короче, вот он куда ее отнес. Ну, ошибка ошибки, понимаешь, да? Ну, надо сотрудника просто выбрать, и все. Я понимаю, что надо выбрать сотрудника. Угу. Вот так. Да нет, и так уж не пиши, ты напиши Макс, э, ну, ну просто одно и то же ему пиши, напиши Макс, э, Ну, как бы контрагента выбрал, сотрудника не выбрал. Это влияет на ЗП. Как будто мы не выплатили эти деньги. Ну, то есть объясни ему как бы, ситуацию. Смысл его тыкать, как бы. Ну, объясняй, на что это влияет лучше, чем говорить там невнимательность. Говори, Макс, э, ну, контрагента выбрал, сотрудника не выбрал. Это влияет на заработную плату. То есть мы, по сути, ей больше должны денег на эти деньги. Ну, ну, на эту сумму. Как бы, ну, типа, ну, как бы сейчас бы мы ей переплатили, ну, то есть на эти 8 тысяч. Короче, вот со слова «если» я бы, Сергей, убрал ну, с точки зрения управления. Если бы, да то, если бы, да то. Просто ну... ну как смысл тут репинации. Все, супер, давай э, что там еще? Как бы там красную ту снимай, получается. Так, это что у нас? Печкова, за январь начисления, ну, ладно, ладно, ладно а Вот это статус, Татьяна, это Виталия, это какие-то которые это... мы просто окладываем. А, вот здесь вот? Мы их не заводили как контрагентов, и ну и как сотрудников, то есть выплатили и выплатили. Ладно, хорошо. Ну все, заходи в ЗАП во вкладку. А дата начисления не нужна здесь. А, тут дата совершения, есть дата начисления. Да, да, Она как бы переравняет. Ну все, тогда вот по этому Борисенко убирает. То есть мы 16 должны отвечать. Так, а Сейчас. вот эти часов. Тут да. я убрал. А вот эти 9 часов. Вот этот вот вопрос у меня теперь. Вот здесь как у нее искать? Что я а помню что вот этот разговор, что мы, что я вот... ну, такое ощущение, как будто я вот ей должен еще 11 тысяч, как будто не выплатил. Хотя по факту я и остался должен только вот это 18 500 По факту. И вот здесь возникает вопрос, типа, а где вот это искать? Смотри, заходи в Тдс. Получается. Вот, у тебя просто месяц, видишь, выбран. Почему-то фильтр по месяцу стоит. И по дате еще. Да, давай уберем его. Да, чтобы еще больше уверенность быть. И дата, видишь, у дата начисления тоже делай. Окей, все, выбирай статью заработная плата. И сотрудники выбирают пустоту. Угу. Тут нету такого еще. Такое ощущение, как будто бы еще реально, что ли, остался должен. Еще посрята, так, что, а вот что, что такое, это новенькое, что там. Вот это? Да. Стажер. Роб, смотри, с, э, у нас получается все ведется. С, ну давай еще знаешь как выдели э, статью убери полностью и выдели сотрудника вот этого которому ты якобы должен. Так я тоже вчера смотрел, меня не, не нашел как. Не нашел да? Ну, вот может быть еще знаешь как будет? Сейчас подожди посмотрю. Ну, здесь вот все корректно стоит, да? Еще может быть знаешь как? Вот, может быть вот так вот. Еще контрагенты вот эти-то. Вот ну тоже все корректно. Ну как бы ХЗ. Короче. Ну ты пообщайся тогда с ней, если что, ну как бы ну должен там будешь все. Ага. Uh -huh. Так, давай сейчас за П заходи. Тут окей, тут окей. 16-й должен. Ну вот этим за начислить надо будет еще. Ну это в конце. Вот это осталось. Ну все, остальное все четко. Угу. А за март еще, говоришь, надо начислить что-то она будет? Да, вот здесь нужно будет доначислить премию по пришедшим клиентам, но это когда закончится карантин. Mm -hmm. ну, то есть ну, я им окладную часть выплатил. Вот здесь и нужно будет еще доначислить за клиента. Я понял, а сейчас ты не можешь им доначислить, что ли? Ну, как бы хотя бы примерную сумму, чтобы понимать. Могу, да, могу. Сделай сразу, что ты зачем карантин делаешь. Да, сделал. Вот, и у нас, получается, по NVPL там 20, вот эти, и по э девушке, которая это, ну вот которую мы сейчас, они, ну там плюс 20. Погоди! Погоди, тут у нас фантомас разбушевался. Но он говорит, не начисляем деньги. Это мои деньги. Какие нафиг деньги? Это мои деньги. Я четко слышал, это мои деньги. Это мои деньги. Да. Так, ну, ты да, почислишь, а все остальное, тогда все четко, ну, как бы, Там Лейла поговорит за 600, и с ней ты поговоришь за 4000 Сколько там вверху получается? 9, да, ну, скорее всего, вот эти суммы, вот скорее всего. Вот, за это нужно будет оплатить. Ну, окей. Есть еще вариант, что то хватает э -э численного. Может быть. И может быть, Сейчас вот это вперед, как раз таки, таки здесь. Туда, опять у тебя это, обрывками, получается, разговаривай со мной. Нет, тут wi нормально. Тут вот тут сигнал тут периодически, знаешь, он туда-сюда. А, -а, а, я понял. Файнерман. Да. Ну, okay. Ждем вторника. Вот, так что вот может быть здесь вот с этим связано. Вот может быть. Это, кстати, можно сейчас сразу же проверить, если что, если интернет позволит нам это сделать. Ну сейчас, пока. ну или что, это я с этим разберусь уже сейчас, не буду твое время да, отнимать. Конечно себе задачи тогда с этим. Потому что тут осталось-то по чуть-чуть, как бы. А. Видишь, еще желательно, вот сейчас карантин, да, мы сидим такие, как бы все нормально, а на это надо как бы сделать вот задачи, прям, чтобы это было четко с зарплатам, там, по налогам, mm -hmm. все чик-чик там у нас. Надо... Да, надо вернуть, вернуть созвон по пятницам, не по воскресеньям. В воскресенье все-таки... <связь> ну да, но видишь, у меня там был этот интенсив же, я как бы сейчас раз это раскидывал. А, сейчас, да. в принципе, у меня а, с да. становится. Вот февраль. Сейчас сразу же посмотрим налоги и взносы. Так, что Нет, нету ее здесь. Все правильно. Значит, должен ты Тут за него платить? А. Нет, это значит, что я и должен еще 11 тысяч сверху. Ага, ну все, тогда год. Ну все, убирай туда красные цвета тогда, это все, тоже вопрос решили. 20, 1330, все правильно, и здесь 40. Тут все правильно. Все красное, ну, 200 где убирай, и 9600 тоже брать, Ну, то есть решали все это дело, все нормально. Mm -hmm. У нас остается, чтобы Лейва за 2642 поговорила. А, с, Я ну, вот, вот и ты начислил вот эту штуку. И все, а больше у нас ничего не остается. Да. Если мы смотрим прибыль, то получается вот такая вот картина. Да, это чуть вот меньше там. будет, потому что тебе надо начислить заработную плату в этом. Где? Здесь в марте? Да, за март. вот Ну вот этим двум нижним, помнишь, ты говоришь, я в конце карантина да, я лучше сейчас за начислить, и тогда здесь будет цифра уже все четкая. То есть налоги мы сделали, и заработную плату там подобьешь. Ну и 2600, там вот эти, будете выплатить, не будете за нее. Как ну просто. да. Получается, То более что тогда раз. все... Да. Тогда здесь получается все четко. Единственное, что подлежит пересмотру вот эта цифра, потому что мы с тобой считали ее чуть меньше, она была, насколько я помню. Ну, да, да. Не, ну да, пересчитаем полностью февраль-март, и все. Февраль-март, да, пересчитаем и зафиксим. Угу. Да. Все, ладно. Так, с этим закончили. Давай дальше тогда. На что сейчас? На мейдмап? Да, у нас чуть-чуть осталось. Вот я вот такой вот... Смотри, корпорация, клиника, центр, франшиза, своя клиника, пакет документов, да, там, регламенты, какие документы, какие договора, какие договора с людьми, да, там, Секс стандартов, да, там. Вот. А, то есть здесь еще не возникает вот что. То есть пакет какой-то, а, ури... Ваш... юридически, как это назвать? Юрий. Да, нет, это, там... ну да, Ничего. документы. Может, просто документы там, ну, договора, документы там. Все, договор на эстетиста, договор на врача, договор на администратора, договор там э -э с клиентом, да трудовые, договора, да, трудовые это... договора дальше вот смотри, смотрите дальше как бы с кем ну то есть клиентами да какие ну вот смотри трудовые договора с кем с эстетистом с администратором с кем еще там ну, со всеми ну то есть нет, нет Тут нет, в карте нет со всеми пиши с кем конкретно есть договор с эстетистом договор с врачом договор там с администратором договор там с этим Договор с уборщицей, договор там, с, с, с управляющим. Так они Это... один и тот же формат договора. Там договоры, а, договоры. Он а, делится да, вот так. Медперсонал, да, то есть там свой тип договора и свой тип оформления. Ага, ну окей. Вот. И административный персонал, там свой тип договора и свой тип оформления. Ну да, а функционал, вот то, что административный персонал, да, там, функционал администратора, надо подговорить. Вот рекламенты вот здесь, вот, функционал вот здесь. Угу. Ну, вот здесь, обработка. Вот, здесь чего не хватает, получается, если мы вот тут смотрим, то можно расшифровывать еще по Обработку можно расшифровывать еще. Ну, конечно, да. Нужно, чтобы я вот, допустим, без тебя взял, как все, как бы, составил там плюс-минус. А если у меня будет договора, если у меня будет регламент по другой, то я как бы вообще открою клинику тупо без тебя. То есть в Инстаграме что там, допустим, контент какой там, например? Что за сайт, да, например? Потом тебе нужно общий сайт по всем франшизам делать. Вот, там обучающие видео, например, платные, бесплатные, например, YouTube-канал, там платные, ну, бесплатные видео закрывают на платный там сайт, да, например, на платные видео. Документы там, поставки, ну, препаратов, список поставщиков, да, например, рекомендованные цены, да, там, например. Или как ты будешь сам, например, закупать там дешево и всем, ну, отправлять, например, ну, с брать, ну, то есть вот эта вся штука. Упаковка, помещения соцсети, как бы вообще красавчик, да, там, соцсети, что такое YouTube, э -э, да, там, помещение, там, э -э, дизайн-проект, э -э, что там, мебель, там, ну, как бы сделать дизайн-проект, там, ну, мебель, да, перечень поставщиков на мебель. Ну, короче, кор ну вот я вот эту штуку твою, как бы сейчас должен взять, упаковать и, ну должна быть ну франшиза готова быть на лицензия да то есть какая у тебя одна две там какие лицензии обучение как ты будешь их обучать обучать чему обучать ну, как бы ремонту там и контролю помещения да чтобы оно соответствовало обучение по оборудованию обучение там статистов обучение врачей обучение администраторов и что в это входит в обучение там чего начать? Вообще, вот с этого или же с тем, я сейчас занимаюсь вот этого Расписываю. Что сделать сейчас? Какое ты имеешь в виду? Или вот, с вот, ну вот вот э... или Бо это сейчас расписание или... а а это... Ну смотри, у тебя получается это сайт с сайт с платными продуктами, правильно? Ну, этом не пользуюсь. Нет, то есть у меня только инста качают, ну, по но, Ну, рекомендации еще там, сарафанное радио, то есть, вот. да нет, сарафан, не пиши, все равно этим надо управлять. А, я имею в виду, вот и туда ниже, ну, как бы, сайт с ну, инфопродуктами, да, например. Ну, как бы, ну, что можно прийти купить, да, например. Все, то есть, тебе надо прототип сайта, и там будут. Вот, смотри, Лейлорос. Вот то, что у тебя обучающие там штуки, платные, да, например, вот эта вся штука, обучение B2B, обучение вот этого всего, надо разбить на, ну, как бы платный контент, да, например, что-то уйдет во франшизу, в обучалку, то есть не будет, да, там, обучение B2B центра профессионального образования, онлайн-продажу. Вот это, по сути, все в обучение франшизы тоже идет, просто ты их дополнительно можешь продавать еще да, да, это поставляет и людей сюда, там, и еще что. Ну, ну да, да, да, и тут, короче, а ну как бы а просто как бы ну из чего состоит компания, да, там и ты из эту упаковку всего из чего компания ну как бы, делаешь предложение, да, например, мы подключаем вас к базе знаний, где входит там то-то-то-то-то-то-то, мы даем вам документы, где входит то-то-то-то-то-то-то, мы даем вам какие лицензии надо пройти, сколько они стоят, там дают то-то-то-то. Финансовое модельное открытие, там, то-то, то-то, то-то, финансовый учет, где будет то-то, то-то, то-то, то-то, что там еще? М -м -м. Не, ну ты сразу туда и делай, вот это B2B, центр, вот этот, не-не-не, так лучше не, как бы, вот это удали, вот эти стрелки зеленые. Вот, вот это обучение B2B туда, прям, ну, пересовывай, где обучение персонал вот прям вот этот квадратик, двигай туда, прям. <связывая> О, где, куда ты попала? <связывая> да, да, да, вот к обучению, да, цепляй его. Ну вот, видишь, да, обучение Литгерну. Обучение вот это персонала, скорее всего, да? И вот этот гев, вот этот зеленый тоже опять же удали, который там сверху. Сейчас подожди, как здесь еще, здесь еще вот так будет. Вот так это здесь будет. И здесь это а здесь это возникает еще А вот это, наверное, убирается. То есть вот это цепляется вот сюда. Да, это, Чтобы это у тебя, подносить. Подносить. Нет, ну? у тебя дублирует, как бы Инстаграм. Вот, развитие бренда Инстаграма, оффлайн там, ой, Ютуб, там вот это все. Ну, то есть, это можно развитие бренда удалить, потому что у тебя там YouTube уже где-то с соцсетями есть. Нет, тут нету. Тут же именно на клиентов. Дожди-ка. Ну, а бренд, какая разница? Клиент вот здесь, где леген, добавь YouTube и добавь вот этот... Нет, ну это я бы вот так сделал. То есть, это отдельная история прям. Где... Ну, либо вот так бы сделал либо отдельно бы это поставил. Ну окей ставь пока так вот зеленую стрелку сверху бери вот удалить ну и вот это вот своя клиников смотри франшизы тоже удали ну как бы она дублирует ну то есть без разницы это будет твоя франшиза ну. Вот, все, фин модель, да, ставил. Фин-учет, можешь туда сразу все. Посмотри, слово франшиза тоже можно удалить вообще. У клиника профессионального намоложения. Ну вот, а у тебя же есть того, Ну того, вот, ревей у тебя есть О. О. О. А как это сюда теперь переместить? Если я это удалю, Да, нет, нет, заточку, заточку это... хватай, которая после клиентов. Нет, вот, да, вот эту хватай и да, туда. Да, не хватает. Вот она. Ну, вот слово клиенты тогда... А, она с клиентами. Не а попробуй вот э, выделить точку, где клиенты. А, она тогда все удалит. Блин, ну... Ага, я понял. Ну-ка, ниже, что у тебя там осталось. Ладно, с этим оставь. Капитализация, ну все, вот это тоже капитализация, развитие тоже убирай. Ага, все, супер. Вот, да. и тут давай подробно, да, там, например, э, в самый верх их, ну, хрен с ним пока с этими клиентами. Э, ну, вверх вот листайк, где фильмодель. Перекинуть надо. По, по идее, это тогда получается вообще вот, вот эти два пункта да, лишние. Да, да, конечно. Они вот, она, ну, вот так вот должно быть. Вот, то есть вот оно, вот так должно быть. Ну, да. мне тогда немножко непонятно, знаешь, что? Да. Ну типа здесь тогда онлайн теряется как-то сам по себе. Сейчас, ну, сейчас сделаем так, чтобы он не терялся. Все, а тут удаляй где клиника центр. Ну, да, вот это. Угу. Ну, смотри, э, давай вот сам, ну, как бы с чего начнем, да? у тебя есть блоки, да, например, регламенты, да, там. Не, финмодель это не управленческий учет. Финмодель это ну, как бы вообще другая хрень. Управленческий учет отдельно, финмодель отдельно это вообще две разные связи. И финмодель на что у тебя, как бы, первое. Фин, ну, вот где у управленческий учет, пиши. Финмодель э, открытие ну, как бы, нового филиала или франшизы. Ну, то есть на открытие тебе же нужно финмодель делать? Сколько на помещение, угу. сколько чего там. Но ну, открытие новой клиники. Все, второй план развития, теку, ну, как бы текущей клиники, да там? Что ты финмодель на, на, на это делаешь? Все, второй там момент это. Ну, вот прямо от финмодели, который идет, финмодель франшиза. Вот, то есть под франшизу ты делаешь финмодель? Все, ну, как бы, ну там, с royal, ну, как бы, с пакетом, ну, как бы открытие с пакетом франшиз и там помещение, например, со сроками окупаемости там вот такую штуку. Ну, что ты клиентам-то будешь давать финмодель, не сказать, что сколько окупается, сколько черно вложить. И ты говоришь им там, ну, открытие ну, открытие франшизы, да, они же там вот royalty будут какой-то делать. Ну вот онлайн-школы тоже. Или это две разные, друзья? вот так сделать. Uh -huh. Ну, вот, видишь, ты уже франшиза, да, план открытия новой, нового франчизи там. Ну mm -hmm. вот, онлайн-школа как бы по B2C, что ты там будешь делать? Ну, то есть, какие уроки, что там будешь делать, что нужно там вообще снять, отснять, там и какую-то штуку. Да, ну это то же самое уже пошло. Что-то не было. Не, если пересекается значит, надо по-другому объединять. Не, ну вот они, здесь, вот, новые генты, то есть вот сама по себе, видишь штука, она уходит как в отдельную историю. Ну, то есть, точнее, одна ветка только всего лишь здесь. А, а ну а я ей сейчас занимаюсь, да, получается. Мне бы, по идее, вот так бы вот хотелось сейчас выделить, чтобы она была, на ну, как отдельная. Я иду туду ду ду, -ду, -ду, -ду, -ду. А потом она, типа, сюда заходит. Ну, тогда это. Вот B2C, b 2 и все. И там тогда, ну, как бы убирай дальше сам все косметолог. Вот это, это ты будешь уже там ну, снимать, чтобы они не повторялись, короче. Вот, все, а вот я это я... я бы вот, вот сюда вот закинул. Вот это, это я бы сюда сейчас закинул просто, как знаешь, как веточка такая, которую я сейчас прям вот занимаюсь. И вот это бы тоже закинул туда сейчас. Вот так вот. Куда делось? Куда делось? Вот так вот, да? А здесь бы оставил вот так вот, да? Где И вот здесь вот. то есть вот можно вот так сделать можно их знаешь как сделать так это не то ну типа вот я тебя, знаешь натолкну на мне нравится знаешь на тебя натолкну и все ты там потом сам с собой разговариваешь делаешь короче это черкани себе куда-то серега еще вот например прототип сайта ну по платному контенту, то есть какие разделы там должны быть, какая главная страница, то есть какие курсы там, ну как курсы эти, ну упакованы, да, там сколько они стоят, короче. Здесь а? Или где? где ты это имеешь? Сайт, вот где у тебя сайт, сайт по Инфобизу у тебя же будет по франшизе. Сайт по франшизе, давай его назовем. Сделай сайт по фран... ну как бы по франшизе. То есть у а тебя будет там главная страница, например, там, а нас там, я не знаю, описано. Курсы там платные, бесплатный контент, ссылки там на YouTube, на Instagram, там, на что ВКонтакте, там где-то там. Ну и на Instagram, и на YouTube, например. То есть какие будут, допустим, ну, курсы там разделятся на врачей и на розницу, да, например. Ну, на B2B, на обучение врачей и на, ну, на розничных клиентов получается. Ну, то есть, они могут зайти и купить там три направления. То есть, ты врач, тебе сюда. Ты там физлицо, тебе сюда. Ты там хочешь клинику открыть, тебе сюда. Вот И какие там будут материалы доступны. Какие там будут бесплатные, какие платные будут материалы. Чтобы он что-то посмотрел, раз принял решение, там что-нибудь купил. То есть, ну, как бы тебе прототип такой нужно сделать, чтобы ты, ну, как бы он у тебя в голове сложился, чтобы можно уже отдать, ну отдать что-то было на дизайн, ты бы понимал какие курсы тебе нужно отснять вот и какой платный контент сделать то же самое по ютубу Ну, первое да там это прототип сайта это первый момент второй момент прототип ютуба ну то есть какие ролики у тебя будут ну, делаться какой у тебя будет там в этот шапка маленькая картинка какое описание будет куда ссылки будут вести вот, и ты поймешь, что ага, тебе нужно по Ютубу хотя бы 10 видео снять, да, по, э, по сайту, да, что уже наполнение, да, фотки, отфоткать, там, например, дать ему там то-то, то описание дать, э, и по трем направлениям B2C, B2B, и, ну, как бы, и обучение специалистов, тебе нужно там, допустим, я не знаю, там 15 платных продуктов сделать, и плюс там 20 бесплатных, что-нибудь такое. И все, и это все надо в задачи превращать и делать. по договорам, да, там дать задание, не знаю, листу какому-нибудь, чтобы она подготовила все это там, ну, пакетом, да, например. Ну, чтобы у тебя договора с административным персоналом, договора с медперсоналом, договора там, например, с, арен... с арендой, да, там, например. Со мной надо будет договориться, например, что план открытия франшизы, да, например, что, сколько там на помещение, сколько на врачей, ну, чтобы мы могли сказать, когда человек окупится, да, там. И... Ну, и предложение ему сделать. И плюс, что входит в франшизу, да, там, мы бы сразу ему сказали, обучающий материал вот такие, договора вот такие, ну, поддержка с нашей стороны вот такая там. Ну, короче, вот как-то так. Что вот это вот все, видишь, у тебя из головы, как бы выгружай, выгружай, выгружай, выгружай сюда, потом мы, как бы, плотный список задач сделаем по разным категориям просто и будем долбасить. Кого можно будет э, закинуть, ну, параллельно, чтобы с нами сделать, это первым делом сделать. И последним делом будем делать то, что сами можем делать. То есть сначала задача запустить вопросы, чтобы они делались, да, а потом уже, как бы, ну, то, что прямо на тебе завязано, ну или там, на мне, да, там, если модель на, на мне и тебе условно, то это, ну, как бы, ну, делать тогда, когда уже кто-то что-то делает, например. продаж абонементов, да, там, скрипты, вот эти вот, таблица качества, да, там, ну, как нанимать там, человека, который контролирует качество, как он контролирует звонки, какие скрипты он контролирует. То есть вот это все надо будет подупаковать. Видеоинструкция к таблице качества, да, там, например. Может несколько там по формулам, почему. Если вам надо изменить, то делайте то-то, то-то. Если вы ведете, то вот, так, ну, вот видеоинструкция для того, кто будет качество контролировать. По iClients, да, как заходить, как что делать, как материал учитывать, как это приносить в таблицу учета. Что будет в таблице учета, да, там, ну, как бы тоже чин, чин, чин, чин, чин, чин, -чин. возможно, тоже видеоинструкции, как ее стартануть, вот такие дела. Да, IT сервис сервисы, какие там, тин, тин, тин, тин, тин, Какую ты делаешь, да, там обучение по телефонии, ну, короче, вот, ну, как бы вот, это, понял меня, нет? Ну да, про, я тебя это понял, ну, в смысле, и... это прям до конкретной задачи, прям тру -ру -ру, конкретной Сначала все выгрузить, да, там, а потом это структуризировать, вот что, по, по прототипу, чук-чук-чук, прототип сделал, понимаешь, что тебе 15 платных, 20 бесплатных курсов на, на сайт выгрузить, да, например, описание такое, такое, даешь задание, да, там, кто сайт делает, например, он тебе уже накидывает, потом, когда появляется курс, ты как бы сам можешь его ну, дополнить. Например, у тебя там статьи интересные, да, какие-то, которые тебя по селу двигают, тоже там добавляются с какой-то периодичностью. Но главное, как бы сейчас вот все из твоей головы вы, выкинуть, чтобы вот ты все, все, короче, там записал. Не то, что ты мне говоришь, да тут все, короче, ну, типа, нет, чувак, я должен зайти и посмотреть, и как бы понять, что у тебя досконально по каждому пунктику есть.